Здравствуйте! Сегодня 20 июня 2020 года. С вами сегодня снова я, временно исполняющий обязанности Генерального прокурора Советского Союза в условиях войны и военного времени Кремезной Олег Николаевич. Того самого Советского Союза, который был возрожден 25 января 2010 года и сегодня набирает свой темп Восстановлении всех порушенных за последние 30 лет своих государственных структур. Сегодня я хотел бы поговорить о таких понятиях, как человек и гражданин, о понятиях, которые вроде простые, но на слух, о понятиях, которые сложные когда возникают определенные правоотношения. Хотел бы поговорить о человеке и гражданине относительно Советского Союза и о человеке и гражданине относительно Российской Федерации. Хотелось бы начать с того, что в первой половине двадцатого столетия в России сложились интересные отношения, особенно в сфере гражданско правовой системы, в которой... Единицей учета является гражданин, и где все правоотношения выстраиваются на наличии у гражданина имущественного права как между самим гражданином и имуществом, так и между людьми. То есть во главу угла поставлены права гражданина. В СССР за каждым Гражданином было закреплено в качестве принадлежащего ему имущества и такая система, как государство. Вот я хотел бы сегодня именно на этом заострить внимание каждого из вас. То есть государство рассмотреть как имущество, принадлежащее нам как гражданам. В данном случае государство необходимо рассматривать не только с точки зрения того определения, которое в свое время дал Ленин. То есть он рассматривал государство как машину для угнетения одного класса другим, как машину, чтобы держать в повиновении одного классу прочие подчиненные классы. Я хотел бы рассмотреть государство как самое универсальное имущество, веками создаваемое нашими предками, шлифуемое, разными историческими обстоятельствами до определенного совершенства, и которое нам переходило из поколения в поколение по наследству. Делалось это для того, чтобы мы могли разумно и цивилизованно управлять собой именно как свободные граждане Советского Союза, а также выстраивать соответствующие отношения с определенными странами и народами. Государственный аппарат Советского Союза вместе с закрепленными за ним территорией, недрами, водной акваторией, воздушным пространством, административной, военно-промышленной и валютно-финансовой системой, как имущество принадлежит именно нам, как суверенным гражданам и наследникам по закону в своем советском суверенном обществе. Это государственное имущество должно принадлежать и служить именно нам, как гражданину и человеку, то есть как законному собственнику, а не как физическому лицу, которое в свою очередь само может принадлежать любому владельцу или торговцу, как товар или часть этого товара. В этой связи хочу уточнить, что только законный собственник имеет одновременно право владения, пользования и распоряжения своим имуществом или долей в общенародном имуществе. Применительно к нынешней ситуации, в которой мы оказались по вине планировщиков и застрельщиков так называемой перестройки, хочу также сделать небольшой экскурс в историю того. Каким образом каждого из нас, как человека и гражданина, рожденного в суверенном СССР, злоумышленники поэтапно превращают из года в год в неимущее, бесправное и недееспособное население собственной страны? Так еще в 1919 году была создана Лига наций, чтобы дружить против деятельности большевиков, совершивших Октябрьский переворот. Несмотря на это, созданное в 1922 году Общенародное государство СССР, принадлежащее большинству в лице трудового народа, стремительно набирало обороты и как военная держава, и как социальное государство. Такая социально-экономическая тенденция ставила тогда под угрозу власть имущих паразитов на всей планете. Но они не сидели сложа руки, поэтому в 1941 году ими было принято решение переформатировать деятельность международной организации по отношению к стране Советов. В результате в 1944 году были заключены международные соглашения о создании Организации Объединенных Наций. Деятельность ООН была направлена на кардинальные изменения сложившейся правовой парадигмы по имущественному праву и основанной на правах гражданина против советской системы общественного мироустройства. Так как именно советская система своими достижениями уже стала примером для всех буржуазных стран, то коварные паразиты-эксплуататоры – понимали, что в одночасье эту могучую систему отменить уже невозможно. И тогда в расчет злоумышленников был сделан на то, что нужно просто взять аппетитную морковку и разместить ее перед ослом в привлекательной дефицитной обертке. И что, возможно, осел не сумеет заметить каких-то перемен и подмен. В 1947 году был объявлен на заседании Ассамблеи ООН новый мировой экономический порядок. Обращаю внимание, это именно тот самый порядок, которым нас стали пугать только сейчас. Так началась холодная война. Мы знаем о том, что такое холодная война, но с правовой точки зрения... Я повторяю, порядок, которым нас стали только сейчас пугать и, и называть его своим именем, назывался тогда мировой экономический порядок. В 1948 году была подписана Декларация прав человека как реализация намеченного плана, то есть вслух была озвучена смена экономического порядка. На самом же деле, фактически, менялась вся правовая парадигма с прав гражданина на права человека. Здесь права гражданина определялись конкретно по такому признаку, как наличие у него имущества. А вот права человека, как некая абстракция, разложенная на все оттенки индивидуализма и эгоизма. Это... Неуверенность в завтрашнем дне, стяжательство, собственничество, вне коллективное самоутверждение, произвольное самопровозглашение, ну и так далее. В общем, сыграли на низменных качествах человека и заменили уверенное коллективное «мы» на эгоистичное «я». Реализация смены этой парадигмы длилась достаточно долго. Эта реализация была плановая, процесс длился десятилетиями, и потому обычный гражданин не замечал происходящих в нем эволюционных изменений, идущих в разрез с моральным кодексом строительства светлого будущего. Как говорится, лягушку варили на медленном огне. Но я подойду сразу к кульминационному историческому событию. Это всенародный референдум, состоявшийся 17 марта 1991 года. Граждане СССР собрались вместе, чтобы определить будущую судьбу своей основной собственности, а именно государства Советского Союза. Там все мы выступили за гарантию прав и свобод человека любой национальности, во всех республиках СССР сохранили в обновленной федерации равноправные республики. Однако, как сегодня показало время, поводыри доверчивого советского народа оказались мошенниками и народ обманули. Результаты референдума до сих пор так и не воплощены в жизнь. За 30 лет Вороватыми управленцами ИРФИ не создана необходимая государственная структура, а также система государственных и общественных учреждений и организаций. Та система, которая нам досталась от э, Советского Союза, ими специально и, и целенаправленно разрушается, а новая умышленно не создается. Но посмотрите сами, где в торговой коммерческой компании, зарегистрированной за рубежом, под названием Российская Федерация, будут гарантироваться права и свободы советского человека любой национальности? Или ответьте на вопрос, где здесь могут быть вообще права гражданина, как собственника и тем более собственника такого имущества, как могучее советское государство? Уместно напомнить, что гражданско-правовая система построена на правах такого субъекта, которым является именно гражданин. Она потому так и называется – гражданско-правовая система имущественного права. Однако зададимся вопросом, а где же здесь, в нынешней Рефии, как в продолжателе СССР вообще права гражданина. Я что-то вообще не вижу даже человека. Одни физические лица, как признак принадлежности к товарной массе, из которой управленец извлекает прибыль. С трудом усматривается и наличие имущества, принадлежащего нам как хозяину и наследнику великой страны созданной и сохраненной для нас потом и кровью наших предков. Оно почему-то оказалось в незаконном пользовании и распоряжении нерадивых и безответственных управленцев, именующих себя лицами, замещающими должности. Ведь в данном случае до сих пор наше право – это наличие имущества, а если у человека есть имущество, то значит человек в обязательном порядке наделен статусом, который называется гражданством. Не случайно в Советском Союзе сразу с момента рождения человека в его свидетельстве о рождении органами ЗАГСа в первой строке первым словом обозначалось, что родился гражданин, то есть субъект, обладающий имущественными правами в той стране, где он уже по наследству от своих предков является собственником как общенародного, так и личного имущества. В проекте Конституции Российской Федерации продекларировано о том, что будут гарантироваться права и свободы человека. А как они будут гарантироваться, если в этот момент пиратами-управленцами создан оккупационный режим, при котором у человека украдено и запрятано за семью печатями его собственное государство, как всенародное имущество граждан, как доля в этом имуществе этого каждого отдельно взятого гражданина. Да и вообще... С помощью нелегитимного нормотворчества каких-то лиц, замещающих должности не только президента зарубежной коммерческой эрефии, но и избранных им региональных управленцев, методично разрушается сам институт нашего советского гражданства. Причем этот процесс сопряжен с массой недопустимых мероприятий и криминальных экспериментов, над нашим коренным населением советских граждан. Это что же получается? По смыслу сионов фашистских мошенников-реформаторов, что 17 марта 1991 года 76,4% народа проголосовало только за какие-то виртуальные права человека, и как бы добровольно это количество народа отказалось от своих гражданских прав, это уже не было. Государство СССР – это наше народное имущество. Оно закреплено за каждым гражданином нашей Великой Родины. На основе Конституции СССР 1977 года, когда были приняты соответствующие подзаконные акты, а также специально избранные и назначены соответствующие государственные органы – для управления этим имуществом. Например, были приняты такие, я считаю, хорошие подзаконные акты, как закон о границе, закон о прокуратуре, закон о милиции, закон о вооруженных силах СССР, закон о печати, закон о торговле и так далее. В референдуме 17 марта 1991 года мы не голосовали против своего гражданства. Так вопрос тогда не ставился вообще. Своим волеизъявлением мы связи со своей имущественной долей во всенародном имуществе не прерывали. Однако для управленцев, назвавших себя продолжателями Советского Союза, Государственные органы по управлению всенародным имуществом почему-то оказались уже как бы ненужными. Поэтому злоумышленники в спешном порядке, союзные государственные органы с помощью обманных психотронных манипуляций СМИ, у боюков бдительность доверчивого советского народа, незаконно распустили, не спросив об этом у него разрешения как законного собственника, имущество под названием государства. Нас ставили перед фактом, ставили, опираясь на офертное отношение. В 1991 году образовался Союз Независимых Государств. В 1992 году начали процесс приватизации и разгосударствления. Это и была криминальная процедура лишения народа его имущественного статуса за так называемый ваучер члена Бильдербергского клуба Анатолия Чубайса. Народу от этой мошеннической манипуляции досталась слишком малая и горькая доля. В ходе этого процесса 9 декабря 1992 года вышло подписанное Егором Гайдаром постановление правительства Российской Федерации за номером 950 о временных документах, удостоверяющих гражданство Российской Федерации, в котором значится, что гражданам выдаются паспорта или вкладыши Российской Федерации, но уже без гражданства. Заявление на выход из гражданства от нас не требовалось и не требуется, так как якобы на референдуме за это проголосовало 76,4% граждан. Проголосовало за то, чтобы вместо прав гражданина появились некие права человека, как воплощение нового экономического порядка. В 1992 году в стране появились розовые свидетельства о праве собственности. Затем они незаметно были подменены на аналогичные розовые свидетельства о регистрации права собственности. Разница между этими официальными письменными документами в том, что в первом свидетельстве речь идет о конкретном праве собственности гражданина на конкретный имущественный объект. Во втором же свидетельстве подтверждался только факт регистрации виртуального права уже физического лица а не факт обладания конкретным имуществом следующим шагом стало уже цифровое подтверждение совершенной регистрации абстрактного права физического лица но не гражданина как собственника имущества и уже без оформления официального письменного свидетельства. Напомню, что еще в 1993 году в нелегитимном договоре такого сомнительного образования, как СНГ, прописали тот факт, что граждане будут называться физическими лицами, и что у нас теперь рыночные отношения. И в тот же год это 12 декабря 1993 года, это обстоятельство закрепили в нелегитимной конституции Российской Федерации, а точнее в ее проекте, разработанном агентством США по международному развитию. УСАИД. В этом документе фигурантом является только человек, его права и свободы который он может пользоваться только на неизвестно, где расположенном и кому принадлежащем континентальном шельфе. Обращаю при этом внимание, что и там, на морском дне, этими правами и свободами обладают только особь со статусом человека, а не физического лица, как это указывается в его паспорте Оусвайсе. Многие юристы с сарказмом называют 12 декабря 1993 года не праздником Дня Конституции Эрефии, а днем похорон гражданства. Видимо, предвидя тяжелые последствия утраты гражданства русскими людьми и заботясь о судьбе потомков победителей в Великой Отечественной войне, еще в 1948 году Иосиф Виссарионович Сталин специально не ратифицировал декларацию прав и свобод человека, придуманную зарубежной за кулисой э, пиратов и лихаимцев. Как следствие, появился так называемый «железный занавес». Ратификация этого международного документа была сделана только в 1985 году то есть в начале так называемого перестроечного забега. А когда мы оказались с помощью всевозможных психотронных манипуляций и продажных СМИ введены в демократический морок, а затем дружно доверились жить по проекту Конституции 1993 года и по ее нелегитимным подзаконным актам, то железный занавес был поднят. После чего за управление страны под вывеской нелегитимной Российской Федерации демонстративно и публично взялись два чужеродных нам меньшинства. Это сексуальное и национальное меньшинство. Сегодня эти управленцы, которых бывший председатель ЦИК РФ Чуров откровенно и публично назвал «лицами, замещающими должности», весьма агонально цепляются за власть и всячески укрепляют свой сионо-фашистский режим на территории нашей Великой Родины. При этом они, потеряв свой здравый рассудок, забывают, что Советский Союз жив, что мы все остаемся гражданами Советского Союза и из гражданства никогда не выходили а территория нашего исконного проживания до настоящего времени остается под юрисдикцией легитимной и общенародной Конституции СССР 1977 года, а также принятых на ее основе подзаконных актов. Весь этот разъяснительный историко-правовой экскурс, который я сделал, со всей наглядностью показывает, насколько изощренно коварным оказался паразитический класс частного капитала. Особенно его компрадорская составляющая, которая в силу своей природной сущности является дегеративным балластом для трудового большинства русской многонародной нации. Именно теперь настал тот исторический момент, когда весь русский народ, очнувшись от многолетнего сионофашистского морока, сполна осознает свои гражданские права собственника и в полной мере потребует от всех паразитов-злоумышленников восстановить порушенные социально-политические и финансово-экономические права и все свободы для их реализации. В частности, речь должна идти в первую очередь о такой свободе, как финансовая свобода. Реализации прав русского человека. И эта свобода обусловлена вековой историей русского народа. Так еще в манифесте от 17 октября 1905 года финансовая свобода русского человека была продекларирована наряду с другими свободами, которых добивался работный русский человек того времени. Однако последовавшие после этого притворяемые в жизнь протоколы сионских мудрецов в сочетании со Столыпинскими реформами не дали осуществиться этому антирабскому почину. Наоборот, были Настеж в соответствии с планами авторов протокола сионских мудрецов открыты ворота для иностранной интервенции частного капитала. После так называемого Октябрского переворота 1917 года уже большевиками Снова была продекларирована финансовая свобода многонародной русской нации, а затем вновь эта свобода была затерта ластиком истории, которым скрытно и расторопно орудовал идеологический и экономический отряд сионокоммунистов, тесно связанный с западными кругами империализма. Думается, что именно сейчас период начала активной фазы борьбы за восстановление порушенных гражданских прав советского человека уместно кардинально и открыто во главу угла поставить вопрос для всех восстановителей Советского Союза о реальной реализации осуществления его финансовой свободы. В частности, речь идет о государственной гарантии с момента рождения каждого гражданина СССР, и выдачи ему пожизненного документа на право пользования, владения и распоряжения всей долей того капитала, который был создан нашими предками и который принадлежит каждому из нас как наследнику и гражданину обновленного Советского Союза. Я хотел бы призвать бывших чиновников из Государственных органов Советского Союза хотел бы призвать чиновников, которые работали или работают сейчас в органах так называемой эрефии и которые грамотные специалисты в области своей деятельности, призвать их к тому, что возвращайтесь, возвращайтесь в Советский Союз незамедлительно. Для каждого найдется работа. От каждого требуется как можно быстрее восстановить государственные органы застоявшегося, залежавшегося Советского Союза. Слава Богу, он 25 января 2010 года был возрожден. И уже многие функции государственного аппарата восстановлены. Еще раз призываю всех граждан Советского Союза, а следовательно хозяев своей великой необъятной Родины, вернуться к штурвалам государственного управления своей страны. Вернуться, не откладывая ни минуты, ни секунды. И задуматься еще раз над тем, стоит ли играть с наперсточниками. В их наперстке, то есть идти на голосование за так называемые поправки Конституции, которые нам еще больше затягивают удавку на нашей шее. И эта удавка принадлежит далеко не нашим людям, не нашим патриотам, а принадлежит изменникам нашей Родины. Благодарю за внимание.